Гидемопасан, слова любви. Гидемопасан, гений рассказ. Сюжеты коротких рассказов Гидемопасана, изданных в 1898 году, невероятно изобретательны. Некоторые связаны с военной темой, Матмазель вот Фифи, двое друзей, но большинство исследует психологию женской души: Марокко, Полена, реликвии и другие. Что такое подлинный патриотизм? Что такое измена? Что такое любовь? Как сделать предложение? На эти и другие вопросы Мопассан отвечает в своей мастерской, талантливой, полной знании жизни и психологии людей книги.